Иногда я задумываюсь, каким был этот город до всего. Наверное, не я один. У людей были стремления, планы, жизни. А теперь – ничего. Все началось с вируса. Но таким, как сейчас, мир сделали люди. Этот город – Вильдер. Говорят, у них был замысел и надежда но вскоре единый из замысел распался на множество разных вместо того чтобы объединиться люди начали междуусобиться началась война и пташка со сломанной ножкой а надежда умерла. И теперь город гибнет. Каждый удар по врагу передает нам его силу. Но я не позволю этому случиться. По крайней мере, не сейчас. Я должен узнать тайны этого города. Эй, тут еще пара крыс. Я должен выбрать сторону. Базару нужны добрые люди. Ты неплохо справляешься. Я должен помочь. Ха, сейчас проверим. На помощь. На помощь. Спасите! Нет. Нет! Нет! Говорят, большие изменения начинаются с малых дел. Как насчет этих? Неужели Надежда мертва? Еще посмотрим.